Было уже с утра на одной встрече. А сейчас иду на тренировку. В Батуме чувствуется будто весна. Теплый ветерок, солнышко. Здорово прям вообще. Классно. Сейчас поймал себя на мысли, что тяжело осознавать реальность и мечты. Вот посмотрите на дом, да? Вот стоит дом. Вот сколько ему нужно времени, чтобы построиться. Это же не два дня, это не месяц, даже не год. То есть дому нужно отстояться, чтобы фундамент отстоялся, просела земля. Пришли строители вовремя, чтобы построили, чтобы день... деньги внесли вовремя, чтобы привезли вовремя материал. Потом, не выходя из сроков, его дом возвели, чтобы все вокруг были довольны клиенты, чтобы государство не мешало. И так постепенно, постепенно дом строится, так и в жизни. Здесь мечта. Вот я приехал сюда с мечтой. Я да? думаю, приеду в Батуми, и тут что быстренько все организую. Не так все просто. Не так все просто. Каждый день, что-то происходит, какие-то неприятности. Какие-то приятности, конечно. Без них тоже ж никуда. Вот. Но когда сталкиваешься с какими-то такими моментами, думаешь, блин, я же сюда приехал. У меня же мечта там какая-то была, какая-то была цель. Чего ж так не получается? Вот об этом, что не нужно себя.. Нужно всегда помнить о реальности. Нужно всегда помнить о реальности, но идти за своей мечтой. Все. еще немножко опустился. 263, 266. А вчера был 265, 267. Или 268. 56 квадратов. Нужно с правой стороны При входе Цена 700 долларов за квадратный метр Высота потолков Тут 3 метра, да? 32 и 43 квадратных метра. Это по 650 долларов. Да? Этап. А выше? От 670. Выше. От какого выше? От 6, 6. От шестого этажа. От 6 этажа 700 долларов. До шестого этажа это сторона. 650 долларов. Хорошая, светлая квартира, реально. Этаж выше 700 долларов и будет видно уже немножко море. 28,8 квадратных метров. С левой стороны сам узел при входе. Тоже студия светлая. Балкончик и окна. Стекло панорамное здесь будет. Вот, и здесь тоже видно Гаргеладзе, улицу. И немножечко моря видно, немножечко совсем. Вот, но квартира светлая. Это встречая страна. Вот Юля прокомментировала, что глаза не такие лучезарные, как раньше. Юля, вот сегодня я как раз говорил о том, что... Мечты и реальность, да, вот они не совпадают. И когда я ехал сюда, в Батуми, в мыслях были одни вещи, а столкнулся вот с другими вещами. И не так все просто, не так все быстро. Но я не опускаю руки, я двигаюсь вперед, работаем. Тем более есть заказы, есть над чем работать. Просто ежедневная рутина. Вот иногда просто ее показывать не хочется, но раз я это делаю, если вы смотрите, спасибо за просмотр. А вообще просто вот каждый день, каждый день что-то происходит, что-то делаю и представлял себе это немножко по-другому. Но это рабочий процесс, другая страна. То есть все новое, все. Ну вот, вот представьте, новое все. Вот жизнь вокруг все полностью поменялось. Полностью поменялась. Семья, не здесь, работа новая, да, там какие-то моменты такие связаны с рабочими вопросами. Другая страна, другой менталитет. Вот образ жизни поменялся. Да, я хотя его постараюсь поддерживать там, спортом, там, еще какими-то вещами, там, своими. Вот, но в целом все поменялось и думаю, приеду быстренько тут все сделаю, организую весь процесс, но нет, не так все просто, не так все просто, но я не опускаю руки, двигаюсь вперед и что там будет впереди, никто не знает. В данный момент просто работаю ежедневно, ежедневно что-то делаю, вот сейчас там два заказика выполняю, один на аренду, другой на продажу, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, то есть какими-то маленькими шагами, но не будет сразу так, бах, и что-то придумал, что-то сделал, люди присоединились там, нет, конечно. Ребят, поэтому, возможно, у меня и взгляд стал немножко не такой лучезарный, как раньше, но у меня желание огромное, и я делаю услугу, тем более я уже вязался, у меня уже 5 квартир сданы в управлении, у меня договора, у меня отношения, все. Я здесь, однозначно я здесь. Просто как бы ежедневный процесс, его я хочу немножко как-то разнообразить, чтобы это было и веселее показывать. Но пока, допустим, сейчас там последнюю, последнюю неделю немножко так скучновато, возможно, нечего показывать. А возможно, я вообще прекращу снимать такие влоги ежедневные. Буду снимать только там что-то, когда интересное будет происходить. Посмотрим, посмотрим. Все, ребят, спасибо за просмотр до завтра. Скорее всего, пока. Ребятки, скажите, пожалуйста, кто из вас не смотрит TV программы? Ну, телевизор, как телевизор, можно его использовать как монитор для YouTube, а вот именно TV программы. Я не смотрю уже около 4 лет. И э, сейчас, вот последний час, пока я ждал клиента, я включил Discovery и прям с удовольствием просмотрел? Поклацал новости какие-то, что-то еще, какие-то еще передачи. И прям честно, прям с удовольствием, прям не мог оторваться. Думаю, что же там происходит. Вот реально вот думаю, как хорошо все-таки, что я его не смотрю, потому что вот сейчас времени вот так вот пролетел в никуда. И что я там увидел? Просто какая-то развлекаловка, какая-то вообще ни о чем. Поэтому, хотя это тоже иногда нужно. А, кто не смотрит ТВ, поставьте плюсики, пожалуйста, я пойму. Вам лайк.